Всем привет! Сегодня, как и планил, занялся расчисткой участка от мешающих строительству деревьев. Но как вы, наверное, поняли из названия ролика, все пошло не так гладко, как хотелось бы. Утолять своей болтовней вас не буду, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, как говорят, нет ничего приятнее, чем смотреть, как другие работают. Кстати, если вы надумаете убирать деревья с участка и решите нанять лесорубов, обязательно обговаривайте, чтобы они убирали с собой все ветки. Спилить дерево вообще не сложно, а вот покромсать кучу веток – дело не из простых и занимает большую часть времени. Сегодня с непривычки так намахался топориком, что рука не имеет. Падение было, мягко скажем, неевриято. Жаль, направление камеры не предугадал. Все самое интересное оказалось за кадром. Приземлился я на мягкое место. Слава богу, никаких травм не получил. Еще повезло, что не успел запустить пилу, хотя в полете я успел ее откинуть метров на пять от себя. Сейчас смешно смотреть на эти кадры, как пятка сверхнула, Но в тот момент было не до смеха. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Возможно, это сама мать природы меня наказала за уничтожение деревьев. Хотя нет. Причина падения – у производителей. У стремянки просто срезала заклепки на креплении, фиксирующий угол между двумя лесенками. Вот она и поплыла подо мной. Надо сказать, что лестница была абсолютно новая. Это первый раз, когда я ее распаковал из магазина. Вот такое вот нынче качество. Вот так вот срезала шпильки. Вот. И я упал с трехметровой и с двухметровой высоты. Красота. Вот вам. компания высота. делаю тут вот такой вот хлам. Спасибо всем за внимание. А дом я все-таки построю, несмотря ни на что. Вот уж не думал, что столько с одного маленького дерева будет к воросту. Представляю. О, у нас гость. Котофей. Киса. Киса. Киса. Че, ты боишься меня? Не бойся. Представляю, сколько вот с этого вот будет хвороста у нас. Если с такого маленького уже навалил. Скажу я вам, пилить это ерунда. Это ни о чем. А вот убирать все вот это дело, вот этот вот мелкие ветки, хлам этот, это уже работа посложнее. Так что если кто-то надумает заказывать спил деревьев, то обязательно договаривайтесь, чтобы вместе с вывозом и с уборкой все это дело делали. А спилить это вам пилой ширкнул и свалил. Что тут такое, как это понимать? Дерево живое, а внутри труха. Кто-то его так попортил или как? От влажности сгнило. Смотри, что вообще трухлявая а я так рассчитывал из этих деревьев сделать какие-нибудь подделки посмотрю может быть что-нибудь и получится из этого даже надеюсь остальные чистые тут вроде только началось вот прям самая сердцевина Тут нормально вообще. Сейчас вот это еще попилим, посмотрим. Все, первый готов. Еще два.